Я Ле Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – чистота слов. Есть такое понятие, как чистота помыслов, чистота внешняя, когда мы следим за своим внешним видом, чистота внутренняя, когда мы развиваемся духовно. Есть понятие чистота слов, очень важное понятие, о котором огромное количество людей просто забывает, то есть мы не контролируем то, что говорим. Проще говоря, жаргуем на не фильтруем свой базар, не следим за метлой. Еще вот так можно тоже сказать немного грубо, но зато действительно говорит о, суть, о сути проблемы. Что происходит с теми людьми, которых очень часто называют болтунами? Это те люди, которые попросту теряют свою жизненную энергию, говоря ни о чем. Порой они выносят свой из избы, когда говорят что-то сокровенное на люди, и тем самым могут прослать в общество как балаболы, идиоты, дураки и так далее. Над ними будет смеяться, когда они будут говорить что-то что нельзя выносить на улицу за пределы своего дома, они об этом говорят с людьми, порой с каждым встречным. Их называют балагонами, пустомелями. Иногда даже бывают более хлесткие и обидные эпитеты применяются к этим людям. И, кстати, по делу, поскольку человек не контролирует то, что он говорит, не контролирует ход своих мыслей, ход своих слов. То есть человек буквально изрыгает огромное количество информации, которая несет ничего полезного, а порой даже вредное. Этим людям нужно понимать, так называемым балабоном, пустомилем, нужно понимать, что они теряют очень важную, жизненно важную для них энергию. Каждое слово — это некий энергетический всплеск, маленькая искорка того, чего вы лишаетесь в этот момент. То есть вы, по сути, растрачиваете свою энергию важную, которая вам необходима для здоровья, для внутреннего баланса, для длительной счастливой жизни. Вы просто ее раздариваете. И эта энергия, помимо того, что вы просто теряете, она никому не несет пользы, понимаете? То есть люди ее не воспринимают, отталкивают, смеются в открыто, либо а, за вашей спиной. Эта информация ничего полезного не несет никому, а вы теряете жизненную энергию, поскольку слова – это энергия. Не забывайте об этом. Очень важно контролировать то, что вы говорите. А именно, прежде всего, нужно помнить, прежде чем вы откроете рот, подумайте, несет ли ваша информация что-нибудь полезное, узнает ли ваш собеседник что-нибудь новое, интересное, что его зацепит. Второе. Ваше слово, ваша информация должна нести добро, то есть ни в коем случае не должна навредить. Третье, ваше слово, ваша информация должны быть своевременными, то есть очень важно, чтобы было сказано вовремя, не до и не после, именно в тот момент, то есть человек должен слушать вас тогда, когда у него есть на это время и желание. И четвертое, чуть ли не самое важное, это красота слов, непосредственно оформление слов, то есть ваши слова должны носить некую рамочку неким букетом, что-то красивое для этого. Изучайте литературу. Читайте афоризмы известных людей, мыслителей, философов. Вы должны говорить красиво. Ваше слово должно быть как конфетка. Оно должно быть приятно на слух. Вы должны при этом улыбаться, смотреть в глаза. Понимаете? То есть четыре важных критерия. Вы должны запомнить и в совершенстве ими овладеть, чтобы правильно, красиво и говорить. Помните, что слова являются сами по себе продолжением вашей мысли, продолжением вашей руки. То есть слово — это действие. Любое слово может как ранить, так и лечить. Поэтому еще раз, прежде чем открыть рот, взвесьте несколько раз то слово, которое вы хотите человеку сказать. Никогда не забывайте, что слова — это как поступки. Взвешивайте их тщательно, отбирайте их, придайте им красивую форму, легкость, чистоту. И только тогда показывайте это слово людям. Недаром мы чистим зубы по утрам и по вечерам для того, чтобы у нас не было дурного запаха изо рта. То же самое происходит и с нашими словами. Чистите свой разум, свои мысли, чтобы ваш рот не изрыгал неприятный запах в виде этих бессмысленных, тупых, глупых, смешных и несвоевременных слов, которые несут иногда вред и вам, и людям, являются несвоевременными и несут ничего полезного.